Приветствую уважаемые друзья, подписчики моего канала, партнеры, гости. На связи Ростислав Франскевич и сегодня в этом видео я познакомлю вас с замечательным финансовым инструментом инвестиционной компанией Omega Pro, которая зарегистрирована на Сент-Висенте и Гренадине в качестве брокерской компании с регистрационным номером 25 BC 2020. Головной офис компании находится в Дубае, там же два учредителя, один в Америке. Компания существует более двух лет как брокерская, занимаясь трейдингом на Форексе в долларах. На крипторынок вышла только четыре месяца назад и еще не появилась на русскоязычном рынке, но уже насчитывает более 350 тысяч партнеров. Сетевую составляющую компании продвигают мировые MLM лидеры с миллионными чеками. Назову хотя бы Аарона Штанкеллера из Голландии с чеком более 2 миллионов долларов в месяц. Это о чем-то говорит. С Amiga Pro вы за 16 месяцев на полном пассиве получите доход 300% в биткоинах, 3 икса, а будучи активным можете получить до 100 иксов и больше. Скоро по этой теме пойдет мощное движение на русскоязычном пространстве. И нам повезло, мы первые. И пусть у нас в компанию будет заходить еще много лидеров. Сейчас я покажу, как зарегистрироваться в Омега Про и приобрести пакет. Когда вы пройдете по реферальной ссылке, откроется вот такое окошко. Здесь нужно будет написать на латинице свое имя, выбрать страну, к примеру, Россия, мобильный телефон. Далее свой логин, username. Здесь секретный контрольный вопрос. Здесь можно, кстати, выбрать русский язык, к примеру. Но делать надо, в принципе, я рекомендую на оригинале, на латинице. Контрольные вопросы. В каком городе была твоя первая работа? Какой ваш любимый фильм? Как зовут твоего питомца? Какая у тебя была кличка в детстве? Кто был спортивным героем вашего детства? И вот здесь нужно написать ответ. Тоже на латинице делается. Далее e-mail заполняется. Gmail я рекомендую. почту. Пароль. Большие, малые, латинские буквы, цифры и какой-нибудь еще знак. Здесь согласен с Team Condition. И регистрация. После того, как вы зарегистрируетесь, откроется окно, и в окне вы увидите 8 цифр, так называемый транзакционный пароль. Обязательно сохраните его, на листе бумаги обязательно перепишите, в нескольких экземплярах, но ну, если в электронном виде, то в такое место очень надежное. Сохраните, поскольку этот транзакционный пароль вы будете использовать, совершая финансовые операции. Вот. И далее по ссылке, которую я дам ниже под видео. Собственно говоря, вот она, Crypto Omega Pro World. Здесь вход в Омега Про на сайт. Ваш логин, пароль, вводим капчу и логин. Вход. Вот открывается такое вот окно сайта. Для того, чтобы войти в свой кабинет, нажимаем Омега Pro Trading. И попадаем в наш кабинет. Здесь вот можно перевести на русский язык, выбрать язык. Ну и можем посмотреть, это у нас панель приборов, здесь наши кошельки, торговый результат, профиль, магазин, здесь же можно купить пакет, вот так нажать. И список пакетов от 0.205 до 10 биткоинов. Бизнес, это доходность наша, кошельки есть. Очень важно знать, что с депозитного кошелька мы можем только купить пакет. Переводы отсюда невозможны в другое место. Это нужно иметь в виду. Ранг, совершить сделку, перевод денежных средств, запрос на вывод, история вывода, просмотр сети, маркетинговые материалы, поддержка, выйти. Разберетесь. И сейчас я хочу показать вам, как правильно приобрести пакет. Значит, Можно приобрести пакет, предварительно пополнив депозитный кошелек, но здесь снимают 0,203. Это довольно много на сегодняшний день. Пополняется так. Пополнение D кошелька следующим образом происходит. Выбираем BTS. Вносим количество биткоина. В данном случае нужно вносить 0,0145. 0,03 снимают сразу. И 0,2015 для меня тоже было сюрпризом. Снимают еще дополнительно когда покупаешь. Это, конечно, много. Но, тем не менее, я это покажу. Выбираем, конвертировать. И вот здесь приступить к оплате. Выходит окошко с биткоин-адресом и количеством биткоина, которое нужно перевести на этот кошелек. И пополняется таким образом девалет. Вот я тоже пополнял. В процессе, ну, буду еще приобретать. Кстати, можем посмотреть, у меня уже сняли 0203. Смогу ли я купить пакет с депозитного кошелька? Ну, вот он, пакет. 001 биткоина, купить пакет. И вот в данном случае мне надо выбирать депозитный кошелек, на котором у меня есть вот эта сумма. Нужно ввести пароль транзакции и заплатить. Я ввожу пароль транзакции. Заплатить сейчас. И мы видим чистая оплата 001, а еще 02015 меня просит комиссию. Поэтому я вам рекомендую другой способ покупки пакета. Следующим образом. Мы сразу идем без пополнения депозитного кошелька. Идем купить пакет. Выбираем купить пакет. И... Выбирать мы будем не DEVALLET, а прямо с биткоина. Вариант депозита BTS. И вот она чистая плата 0.01. Когда мы вводим пароль транзакции, заплатить сейчас нажмем. И появится окошко, где будет только 0.0.115 BTS. То есть, как по мне, это экономия. И непосредственно на этот биткоин кошелек мы оплачиваем. И автоматически активируется пакет Омега Про. Вот так легко и просто мы можем приобрести пакет Омега Про без пополнения депозитного кошелька. После регистрации свяжитесь со мной в Skype, Telegram, WhatsApp и Вайбере, сообщите мне ваш логин в Омега Про и я добавлю в наш чат Telegram. По вопросам регистрации, покупки пакетов обращайтесь ко мне в скайп. Заходите в компанию Омега Про, получайте 3х биткоинах на полном пассиве за 16 месяцев. Знакомьте друзей знакомых с этой замечательной возможностью и зарабатывайте до 100 иксов и больше. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой видеоканал, пишите комментарии. С вами был Ростислав Франскевич, всем добра и пока-пока!